Что такое ответственность? А вот ответственность это выбор. Выбор между тем или иным: выбор между делать какое-то действие или не делать какое-то действие, поступать каким-то образом или не поступать. И когда мы делаем выбор, мы делаем его осознанно, по доброй воле, не автоматически, обдумав, чего нам будет стоить этот выбор и какие блага он нам принесет. В этот момент и наступает режим: Я взял на себя ответственность. Я взял на себя ответственность, по-другому звучит. Я Сделал свой выбор, и я сделал его осознанно. И в отличие от долговых обязательств, от ответственности мы не устаем. Потому что взвешенный, вдумчивый, желанный для себя выбор всегда будет источником вдохновения и силы, даже если нам приходится каким-то образом для этого напрягаться.